Говори, я Мирляков Леонид Михайлович, беру М -м, бля, у блять, -а, у Андрея Андрей, это... Как его? Вот. Уди. Как Андрей, не знаю. Андрей Валерьевич. Блядь, блядь, там Триста тысяч. На два года нахуй. Не везуюсь. 3. Три. Три, это, три года нам. Боже, как бы я уебал. Обязуем трех лет отдать. Боже,